Всем здарова, с вами Гитл, 94 сегодня с нас на реалистичный Undertale номер 9. Да-да, он вышел. Пока, правда, в переводе Теория Жи пес. А, причем там автор оригинала Smash Beats там просил, чтобы ре... если реакции снимать на его именно оригинал английский, то только после 48 часов после выхода ролика. Иначе там может прилететь страйк. Ммм, эта трава такая вкусная, насколько это возможно. Ну как, чуваки, я ведь прав? Ты прав, чувак. О, братка. А -а -а -а -а, ха чувак. Лови меня, чувак. Уже бегу, чел. А? а, -а, -а куда я? А, да, у него родники уже Именно, чел. <свист> я вернулся из подземелья больше месяца назад. Пошли, чел. Окей, чел. <свист> Нам не помешал бы монтаж. Ты не ебаться прав, чел. <свист> Мне с чуваком весело да. <свист> и потому я скажу ему да. Мне с чуваком всегда чуваки навсегда Как же круто, правда, чел? Ах ты прав, О, флауи. чел? Чел? Флауи? Ты-то здесь как? С тех пор, как мое телешоу Флауи закрыли, и мне наскучило разводить косплеерш. Технически разводят тебя они, стоит там следить. Выплывает горькая правда. И я решил сходить проведать своих любимых зверушек. Ты ведь не забыл, что и сам козел. Только по праздникам. Да. Типа дня рождения. Азриль. Порой я а даже свадьбу победу. Великолепно. Чего надо? У меня, дружок, есть новая идея! Телевизионное реалити-шоу! Звучит круто, чел, в котором ты всех убьешь. Эко ты придумал. Люди обожают насилие, теперь понятно, почему мясо, мясо, а также торты. Ого, торт! Предлагаю сделку дитя. -спорт Я перезапущу мир, бога который растет на клумбе, а ты снова плюхнешься в дырку, где всех убьешь. Знаешь что, Флои? Предложи ты мне это раньше, я мог бы и согласиться Но теперь я пацифист, и обрел покой Я могу целый день есть траву Могу вести умные беседы с родителями Мам, ма это Да, умные говоря, беседы друге, чуваке. Ты сбросил вес, чел Блин, каким же ты стал скучным Безумно жаль, ведь если ты откажешься Я убью твоих родителей жирафов Я конечно люблю родителей, но не настолько Я, тогда я убью всех в подземелье Я не веду переговоры с цветом. Витами. Если не притащишь туда свою задницу, я убью чувака. О, не чел. Чел, не только не чувака. Нельзя, только не чел. Как я тебе всегда и говорил, убей или будь уб... Блин, так, так и не, не научился чел. выговаривать. Хорошо, я согласен. Фокус-фокус. Я беру этих старперов в заложники. Давай найдем дырку. Сказала она, чувак, или он? Зависит от ситуации. Опять же, в наши дни оно было бы уместнее. А я о чем? Два пола. Триггер. иди за мной. Не бойся, Чел, я спасу тебя. Ах и вас, мама с папой тоже. Да и вас Именно. Теперь для тебя начнется новая. Реально! Ах, почему люди не летают, как птицы? Приветик. Ну, щипните меня. На тебе что-то красное. кого-то раздавил. что что О, боже! А-а-а. а а а Вот ты и убил первую жертву дитя. Изы, злобная тварь! Покойся с миром, Флауи. а а Почему звук как будто что-то наливает из столя? У него глаза появились. Боже, она реально мертва. Типа реально мертва. Да. А теперь я брошу на тебя правила. <свят> Буквально. <свят> Смешно. Правило первое. Способ убийства можно использовать лишь раз. Вы не входит раздавить правилами. Например, когда ты упал в дыру, то приземлился на монстра и убил его. Воу-воу-воу, постой! Скажем, я пырнул кого-то. Например, его. Я пырнул его ножом лицо. Правильно. А если я пырну его ножом дважды? Сначала порежу ему ноги, а затем лицо. Так можно? Нет. Но технические удары разные. Технически. А если я пырну его легонько, он все равно умрет. Нет, это ведь... А если бить двумя ножами, так... Я сам скажу тебе, можно так или нет. Как же тяжело. Прямо как в фильмах, где снимается Пахом. Правильно, Пахом. тебя убьет монстр, он получает лямбан. Насылка от переводчика. И это, по-твоему, реалити-шоу? Гениально, да? А если я самовыпилюсь от скуки, тогда умрут вообще все, в том числе чувак. Чувак. Чувак. Ладно, правило три. Я разрешаю тебе призывать пятерых напарников. В смысле, типа Санса? Монах в синих штанах. Раз ты монах, где же твой синий балахон? Думаю, ты сгодишься. Кстати, у меня в запасе куча шуток про скелетов. Господа, встречайте папируса. Меня что, кто-то призвал? Определенно нет. Как называется скелет без костей? Мешок. А мешок За без что костей? эту шутку нужно рассказать Андайн? шутку. О боже, это бесполое дитя! О боже! Я тебя даже сюда не звал! Стой, не говори, Альфис, не говори, Альфис! Блин, я сам это сказал. Что ты так со мной? Как раз вовремя. Я только закончила дать своего кота. Да это же мой дохлый кот. А да кому какое дело? Это же мой дохлый кот. А? последний союзник. О, таким образом, он ее воскресил. У меня что-то на лице? Правило 4. Если умрет кто-то из команды, начнет действовать третье правило. То есть я могу призвать нового напарника. Ой, блин, нет, это был номер второй. Правило номер два. Да. Правило второе подействует. Короче, умрут они, умрешь ты. А если умру я, то умрут они. 3-2-1, пиздуйте, все, пока. <соцентрительный путь> И все, не меня ждут в пабе. А мне нужно дать кошек. кошек. И я остаюсь. <соцентрительный путь> да. Да. Кошмар начинается. Реалистичный Undertale. Боже надеюсь, чел в порядке. Это что за робот? Я тебя не понимаю. Не припомню, какого интертейл. С чеутория с моделькой. Да, даже анимация какая-то кривая у меня. Каждый раз говорите разные слова. Ой, кстати, тоже какая-то другая анимация. Что он сказал? Погоди, уточни у переводчика. В общем, пчела сказала, я уже очень давно не была в отпуске, ей не помешали бы деньги, вот она полетит в отпуск, где возьмет пиво и новый модный купальник. И еще она пошутила, что будет купаться в пиве, поняли? Он согласно переводу, Альфис, пчела сказала, что... Я уже слышал Альфис, и я не понимаю, что происходит. Просто передай пчеле, что я пацифист, добряк, со мной можно договориться. Но если она не даст мне пройти, я буду вынужден напасть. Ладно, ладно, дитя хочет убить пчелу. Жужу, Жужу, Жужу. Нет. Она предлагает тебе попробовать. Она предлагает тебе попробовать. Да пошло она. Минус я умру от нервного срыва до того, как это закончится. Задавил насмерть. Так держать дитя. Весьма креативно, просто великолепно. Десять фокус-фокусов из 10. Обязательно запишу это себе в дневник. Я уже записала. Поскольку мне понравилось это убийство, дитя, у меня есть для тебя подарок. Боже, надеюсь, это огромный жирный бигмак. Я бы убил за него, что я, собственно, и сделал. Так что гоним незаслуженную заслуженную награду. Лучше это твои родители! Я разочарован. И чувак, чел? Чувак! Чувак! в порядке чел, я в порядке чел, лоу и плохо с тобой обращается, нечел чел, хорошо чел, слово богу чел, знаю чел, ты так сильно любишь чувака, даже странно чувак, я даю тебе 10 минут дитя на следующее убийство, или что, что ты сделаешь ну я эм, об этом еще не думал, но если ты я чувака, я оторву челу голову точно, думаю, вы слегка перебарщиваете с этой темой про чувака заткнись, зубрилка, начались, дитя он сказал, рискни сыкло. Ах, да. Дитя сказал ах да Ж -ж -ж -ж. Он сказал, чувак чмо. Он сказал, чувак чмо. Ч сказал, чувак? Он сказал, чувак чмо? Ну вс. Ну вс. Какую-то вышку полез. Насколько высокая эта вышка? Даже не спрашивай. Отлежи мне, Ану! Он сказал, ой, блять! Оно того стоило. Кстати, он сказал, ой, блядь. Черт, часики тикают. Может, хватит бесить меня? Часики тикают. О, фроги-ты. Боже, как же их много. Прочесать местность. Почему ты говоришь сам собой? Потому что я сумасшедший. фроги фроги фроги фроги фроги фроги фроги фроги фроги фроги фроги И никаких взрывающихся бочек. бу Сам. Сан. Не шуми, дитя. Эти фроги то кочевые банды. Они нюхнули поруху. Они теряли товарища, когда <как как> не смотрели нет. все видео на канале Игоря Синяка. Боже ты мой, у них не Что Кто такой Игорь Синяк? Синяк, Фрагет. Что же мне делать? Мне нужно убить их всех Это, за Это, видимо, минут. тоже отсылка от переводчика. Как настоящий друг? Санс? Санс, да! Фрагет. Моделька поменялась. Следуй за мной. Приветствую в моей утопии. Ух ты, скины CSGO! А знаешь, что ты взял? Не скажу, ведь не заплатили. Эй, Санс, что, братишка? Что и дитя сказал скелету? Ходит ли скелеты на бал? Что? Нет, ты испортил крутую подводку. Прости, брат. Так держать. Может пушки возьмем? Да, дубина. Это прям GTA какой-то ты готов одну минуту брат у меня пиздец жопа от говно разрывается льется жидкий шоколад врубаешься нет у тебя бумажки нет случайно стоп так я срал бумагой Ох, чуть не попали остановил пулю носом в меня стреляют вооруженные лягушки что за жизнь открыть огонь Ого, я попал! Блин, круто! Роги. А теперь займусь остальными... Стоп! Способы убийства повторять нельзя же? Если верить моей аналитике, подсчетам да! Так значит это оружие бесполезно, мы не можем им пользоваться! Но, только, да, можно да, только да, один да, раз, блин. что ли? Вот, нас, нас типа. Бляха-муха, а что еще есть? Люблю запах напалма по утру. Граната! О, еда! А, а это да. кто? Почему я? Трах, В них нельзя больше стрелять. Нет, но отстреливаться-то надо. Трах! Все равно я мажу. Да ты брось. Фра, фра, Так, постойте, стреляй в сторону. Пуля отрикошетит, попадет по бочке, бочка упадет, взорвется. Все цели поражены. Выполнять. Санс укрытия. Готов. Косой. Обожаю свою жизнь. Запах на палма по утру. Что я говорил, братан? Выход находится слева. Не злись, сохраняй спокойствие. Не упади, выполнять. Как называется скелет? Нашел! Ну и ладно, вонючая злюка. Пахнет моей мамкой. Вот и подошла к концу. Девятая часть реалистичного Undertale. Ну как она вам? Пишите в комментариях. А также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ну и нажимать на колокольчик. Ведь с помощью него вы узнаете о выходе 10 части. А, то есть десятая часть тоже в разработке находится. Что ж, ладно, будем ждать. А что? как всегда, тут упорото получилось вс в частичном андертейле. Только странно, почему модельку Торе на другую поменяли, я не понял. Зачем? Я, конечно, знаю, что там что-то там, нарушение авторских прав какое-то было, но зачем тогда периодически использовать вторую модельку? Я не понимаю. Ладно, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, спать в группу ВКонтакте, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, и заодно подпишитесь на канал Теоры Жипилс, если вам понравился перевод. Дайте до следующего видео.